И всем здарова, ребят, с вами я, Ванек. Мы с вами продолжаем проходить Бэтмена Архэм Найт, точнее стараться. Потому как тут я, извините, ребят, но я как бы скачал его, и я без озвучки скачал его. Просто оригинал весит меньше. Да и тем более оригинал просто денег меньше стоит. Если он не умрет, он сможет бояться отомстить, еще успеешь. Не знаю кто он, но он собирает целую армию. Так, стоп, надо на X так. Нужно выбрать машину. Вызвать. Да блин, да киоски, ну блин. Ну да, так, да, так. Ну да, тут тогда как так. Ну вот, ну так, да, так, тут надо. Так, на левый контрол. На левый контур, Я же жму на левый контрол, Ну, как неэффективно против бал, против брони без пилотов. Сейчас попробую, чтобы они сами в себя стреляли. И причем... ай блин! Ешкин, кошкин. Ну, не... Как по мне, то ненужная Эта механика, точнее В этом мобиле. А, да, точно, У меня же есть еще средний кнопку мыши Игру и без Харли Квин. Ага. Б игра серии Бэтмен Архэм и без Харли Квин. Ага. А, не Не не не не не, нет, не. На на, на, на, на F. Ударить в плане надо. Не, ну, что он стал чувствоваться, по меньшей мере, странно. Так. Один-один. А, что он, Бэтмен стал чувствоваться странно, честно говоря. Управление, ребят. Вот реально, управление чувствоваться странно стало. Как по мне. А, можно было тут... Ну слабое место, так трус умёт, так взрывчатый гель на три можно было, а я по этой вот. Так вот. Так I вот. To wait to wait to <пух> как надо остановить газ еще. Мудрец. Так, а газ идет снизу. Снизу движка. Мне надо как-то выбраться отсюда. Мы же герои в этой игрушке, реально, ребят. А герой не ищет легких путей. Как я думаю. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай. Фу, ну, черт, ну, ребят, ну, вот, короче, вот, так. Надо найти способ, как спуститься вниз. Угу. Не, ну, ребят, самая трудная миссия пошла. Надо как-нибудь найти способ отключить этот газ. Надо как-нибудь найти способ вниз туда опуститься. То ж, способ я найти могу, но не знаю, насколько это будет безопасно, Брюс, поэтому я не говорю, что у меня получится очень хорошо. А может я и не тут должен был зайти, а? чтобы танки меня не запалили. Как мне кажется, я должен сюда подойти и вот тут вот на лифт эскалатор управлять рубинком. Пробел использовать лифт. Ну, плотва есть сюда. Я эту фразу запомнил на всю жизнь, что это не Бэтмен, это не Бэтмобиль, это Бэтплотва, потому что, ну, Соник так говорил, как бы. И я не, я эту реально фразу на много времени запомнил, что это не, не Бэтмобиль, это Бэтплотва. Бэтмобиль, он, ну, нормальный. Эм. Не, ну реально фига, ребят, ну реально фига добавлять бэтмобиль, если ты ничего с ним даже не будешь делать, а. Реально, ну нафига, ребят. Не-не, дымовую гранату нужно, а взрывчатый гель, хотя тут взру... Из, нацист Танидер Динг Поливоин не Не, ну я не могу переводить Поэтому, ребят, реально, давайте До следующих миссий в Бэтмен Архем Arkham... Короче, в Бэтмен Архем Найт Пока-пока, давайте, ребят До скорых встреч Увидимся с вами в следующих эпизодах Игрушки под названием Бэтмен Архем Найт Пока-пока. Реально, ребят, не Бэтмобиль-то, а